мало информации по поводу шкафов, ну как бы информации много, но конкретно чертежов нету, что было сюда мелочей. поэтому я попробую э, выложить то, что э, как это вижу я. Я сразу скажу, что я не профессионал, но как бы надеюсь у нас все получится нормально. Значит, э, чертежи, чертежи. Нигде не кровал, готовил сам, подготавливал, поэтому по окончанию сборки выложу, сделаю скан, выложу фотографии своих чертежей с размерами полностью всех реально. Ну и, кстати, буду делать шкаф в кровать, трансформер, так сказать. Нигде не нашел в интернете на какой высоте должно крепиться от пола сам механизм, который подъемный. Вот. Поэтому буду делать методом тыка, так сказать, по месту замерять, Ну и потом вам укажу реальные размеры под все свои. Ну, в общем, комната на данный момент выглядит вот так. Вот э, у меня все комплектующие для шкафа, купе и трансформер кстати двери зеркальные для шкафа купе они уже идут в сборке весь материал уже порезан по размерам осталось только правильно собрать все скрутить так как это я все вижу подогнать по уровню сразу скажу что стена неровная пол тоже, поэтому придется немножко помучиться. В общем, здесь будет находиться здесь будет находиться шкаф-купе, а тут будет э, шкаф-кровать. Ну, в общем, вот такая вот комната выглядит она сейчас вот так. Мы ее сейчас зафиксируем, а потом ее снимем, как она будет выглядеть, когда все будет сделано. Ну, собственно... Все. Приступим к работе. Я периодически буду выключать, включать. И как бы потому что вся процедура займет очень много времени, так как я не за 12 буду, а буду собирать только все в свободное время. Так сказать, от работы. Основной. Поэтому значит приступаем. Приступаем мы. Начинаем со шкафа. И Поехали. Всё. Надеюсь, всё значит вот э, чертеж ну, так сказать шкаф купе э, он будет состроен внутрь комодом чтобы максимально э, вот будет комод так сказать внутри шкафа эта сторона будет шире ну и начинать мы будем с нижней части ну и попробуем разобраться в моих чертежах соответственно на их размерах и начнем потихонечку собирать. Все, поехали. Так, немножко предыстории. Значит, все вот эти части я заранее заказал на фирме. Значит, чтобы получилось все как можно дешевле. Я дал размеры, мне все порезали. Все ДСП закромковали. Вот даже тут видно, покрыли кромочка, все. Вот, разный цвет, так как бы специально заказывал. И у меня уже все сделано по размерам. Поэтому как бы упрощается процедура. Но все равно надо будет сверлить. Поэтому э, процедура, я думаю, затянется достаточно много времени. Комната, как видите, небольшая. И надо в ней вместить все. Так что за работу. Поехали. Всем привет. С вами Валентин. И... Наконец-то я закончил свой небольшой ремонт, вот, э, хочу вам показать, что из этого получилось. Задача была из комнаты э, достаточно небольшой сделать комнату жилую, чтобы можно было спать э, взрослым и двум детям. И также здесь должен быть спортивный уголок для тренировок, чтобы можно было заниматься спортом. И самому, и чтобы ничего не мешало. Ну, собственно, что из этого получилось. Значит, здесь у меня остатки. Такой по мелочи. При входе в комнату справа детская кроватка. Шведская стенка. Детский диван, который тоже раскладной небольшой такой мой рабочий уголок это столик две полочки мое рабочее кресло такая вот жалюзи интересно мне очень понравилось ну собственно сам шкаф купе с двумя зеркалами он до самого потолка в шкафу я сделал встроенные Шухлядки. Такой комодик. Очень удобно. Хорошо выезжает на всю длину. Собственно, это мое решение. Как бы, живой комнаты. Вот здесь будет вешалка. Здесь навес такой вот для галстуков и ремней. Он выдвигается вот таким вот образом. Ну и самая интересная часть это собственно шкаф-кровать. Вот выглядит она вот так, тоже до самого потолка. Ну и сам секрет, как оно все работает, сейчас я вам продемонстрирую. Конечно, чтобы разложить шкаф, то мне сейчас надо сдвинуть детский диван. Я на него закрепил такие хорошие колесики. И он, в принципе, достаточно легко теперь катается по полу. коронку сместили и как же раскладывается сам шкаф то есть хитрость в том, что кажется как будто он должен открываться в стороны а на самом деле тянем за ручки на себя и такая штука получается Сейчас заснимем со стороны И получается вот такая вот кровать достаточно большая там у меня есть полочки с выключателем с подсветочкой вверху вот так такая подсветочка типа ночничок Это мое видение. Такое решение комнаты. Легко складывается. Здесь у меня открывается. Сюда что-то можно положить. Вот так вот. Это фальшок Такое ощущение, что хочется открыть, но оно не откроется. Это такая хитрость, так сказать. Ну и потом обратно диван ставится на место. это если мы не пользуемся днем кровати шведская стенка чтобы можно было позаниматься спортом здесь достаточно места чтобы позаниматься спортом Можно прокачать пресс и очень интересная штука у меня вот здесь Сюда можно прикрепить петли, на которых я тоже занимаюсь. Я как-нибудь сделаю видеообзор, покажу вам. Если вам понравилось, ставьте свои лайки. Заходите на канал, возможно там что-то еще вам понравится. Пока!